Развести, хорошо магазин, Ладно, нет, нет, нет. я верю что это деньги но они были давно они не, ходят? они не ходят это в украине в магазинах уже давно не принимают гривны старого образца и сейчас нбу решили их отменить 25 копеек перестанут быть платежным средством в украине и у нас не будет больше гривен золотого цвета привет всем зрителям и подписчикам моего канала в этом видео вы увидите что делать со старыми деньгами и монетами какие сроки обмена на новые и на какие монеты 25 копеек стоит обратить внимание чтобы заработать реальные деньги покажу вам реакцию продавцов на гривны старого образца на это стоит посмотреть и конечно в конце выпуска будет конкурс я разыграю вот эту банкноту 100 гривен если интересно продолжайте смотреть как вы видели в моих прошлых роликах реакция на старые гривны продавцы и так просто отказывались их принимать без какого-либо закона у меня есть серия видео на канале не принимает. А такие. Банк не принимает. такие. Извините, нет. Но... На момент записи этого видео эти деньги являются действующим платежным средством на территории Украины. Алло, Алексей, 2003, правильно? Да, да. Ведь, ну, уточнила эта да, информация дело в том, что сейчас, то есть НБУ установила требование, что эти банкноты они будут в обращении без ограничения сроков, то есть до полного их исключения. Ага, то, то есть их могут, ну, обязаны принимать, правильно я понял? Пока, пока, что должны это принимать. Мы уже сообщили новость о том, что пора избавляться от нелучу 25 копеек. А наши люди, привыкшие к тому, что в 90-е годы с деньгами постоянно происходил какой-то писец понесут свою мелочь в банки в магазины. Но не спешите все сливать. Обратите внимание вот на такие дорогие монеты Украины. Сейчас я расскажу и покажу. Итак, первая монета из этого чудо-списка – 25 копеек так называемый в народе английский чекан. Эти монеты не чеканились в Англии. Просто именно там были заказаны штемпели для монет. Чеканили их в Луганске, на Луганском станкостроительном заводе. Так что это луганский чекан английскими штемпелями. По какой-то причине штемпеля получились с вдавленным гербом. А в Луганске, видимо, тестировали штемпели и начеканили монет. И какая-то часть попала в бород. Существуют 10, 25 и 50 копеек с вдавленным гербом. Чаще, конечно, попадались 50 копеек, потом 25 и в меньше всего встречались 10 копеек. Стоимость такой монеты 25 копеек, сейчас на сайте Violet, где я продаю редкие монеты Украины, так и покупаю, доходила до пяти с половиной тысяч гривен. Но в среднем 3-4 тысячи все зависит от состояния. Моя, например, в идеале была привезена из Луганска к коллекционерам и в обороте не была. Может стоить и 7 тысяч и больше, зависит от желания положить в таком состоянии монетку в коллекцию. Цена на 50 копеек на Виолите от 2 тысяч гривен, а вот 10 копеек от 13 до 20 тысяч гривен, так что важно пересмотреть свои копилочки. Монеты сделаны на Луганском станкостроительном заводе, они изготовлены из латуни. Остальные из алюминиевой бронзы. Вторая монета, которую стоит поискать в вашей копилке, это 25 копеек 1995 года. Тоже редкая и дорогая монета Украины. Ту, которую вы сейчас видите, нашел мой подписчик из оборота. Если хотите продать свою находку, пишите мне в телеграм, ссылка будет в описании к видео. Стоимость на сейчас такой монеты от 1000 до 2000 гривен, в зависимости от состояния. Следующая дорогая монета – 25 копеек 2001 года. Она делалась для нумизматических целей повышенного качества чеканки. Стоимость от 1000 гривен, вот она перед вашими глазами. 25 копеек 2004 года тоже считаются редкими, они не встречались в обороте, так как Энбу их выпустил в наборе роллов. Есть несколько разновидностей 25 копеек 92 года, которые вы визуально сможете легко отличить. Вот такая монета. На нумизматических формах, интернет-площадках ее называют по каталогу ИТК 5.1DAG. Монета явно выделяется визуально от других и у нее гладкий гурт. Стоимость от половиной тысяч гривен. Следующая разновидность 5.1АВ. Как видим, тоже визуально сильно отличается. Цена от 800 гривен. Следующая монетка 2GAM, которая была и у меня. Я делал на нее обзор, как ее отличать. Ее стоимость от 500 гривен, смотрите видео -обзор по ссылочке в описании. Есть и другие разновидности 25 копеек ценой от 10 до 100 гривен, тоже есть у меня на канале, будут в подсказке. Давайте перейдем к банкнотам. Перестают быть платежным средством все гривны до 2003 года. Как и 25 копеек, их можно поменять бесплатно в любом банке до 30 сентября 2021 года. А в таких банках, как Аштбанк, Приватбанк, Райфайзенбанк, Пумп, до 30 сентября 2023 года. Я снимал еще в начале года видео, как продавцы отказывались принимать такие банкноты. Давайте проведем и сейчас такой эксперимент, после того, как в СМИ прошла информация о том, что до 1 октября они еще точно ходят. Снимаю это видео в первых числах сентября. Он не берет банкноту, а вы не поменяетесь с тогда А не знаете, где можно разменять банкноту? Пассажиров, наверное. Да. Пассажиров, наверное. Простите, не поменяйте 100 гривен, а. а, что-то терминал не берет. Не будет. Вот такие. Вот такие, я вообще не знаю, что у нас поменяется. Еще должны ходить, не поменяйте. И куда их нет. А, куда? Ладно, ну, в терминал надо. точно не денете. О, а где вы такую взяли? Они еще ходят? Да, еще ходят. Не знаю, она еще есть? Да, До октября должны ходить. Сейчас узнаю. Могу я такое брать счастье? То, Тот, что же, гривны? Согласна. Ну, а вдруг? А вдруг у нас другая валюта? Доллары же? У вас есть специально обученный человек? Они уже не ходят. Так как, еще ходят? Нет. Вы можете отдать в банк? Я говорю, что просто 100 гривен бюджета. А что это за 100 гривен? Они уже не ходят. А так принимаю, не не принимают и банки, и кассы, и все. У нас не берут такие, вы что? Их уже давно нету. О, Серьезно? Человек, если вы решили нас развести, в магазин, Ладно, нет, нет, нет. Другого. Хорошо, вы просто не, не верите, что это деньги. Я верю, что это деньги, но они были давно. Они не ходят? Они не ходят. Это вы видите. Ой, извините, я, я, честно, я не даст от такого денег, я ни разу не видела, чтобы нам кто-то. Ну, не настоящая, просто она еще старенькая. Честно, я не знаю, я не могу ее Сейчас изымают все банкноты старого борца, введенные в оборот до 2003 года. С чем же это связано? Конечно, на первых банкнотах была очень слабая защита, их могли легко подделать. Коллекционер рассказывал, что можно было смыть слой краски и, наверняка, умельцы на цветном принтере могли нанести другой номинал. А давайте проделаем такой эксперимент, ну правда без нанесения номинала, посмотрим, как смывается краска. Берем одну гривну старого образца и просто отмываем от краски. Да, действительно, так и есть, она реально смывается. Ну давайте вернемся к новым банкнотам. Также будут изымать из оборота все банкноты номиналом 1 и 2 гривны и, будет, и будут заменять их на монеты. Пока эти банкноты будут действующим платежным средством, хотя поглядим как решит НБУ. Возможно и эти гривны отменят. Думаю, в будущем мы попрощаемся с бумажными 5 и 10 гривен. И у нас останутся только монеты. В целом, я думаю, это приведет банкнотно-монетный ряд к определенному порядку. Кстати, гривны золотого цвета тоже уберут. Дополнительно их менять не нужно. Просто они будут изыматься из оборота. Как говорят в шутке про монеты, француз Поль получил на сдачу 3 гривны, но так и не понял, где его наебают. Друзья, по поводу конкурса в прошлом видео про старые деньги я разыграл вот такую банкноту 100 грин старого образца, вы еще успеваете поучаствовать, ссылка будет в первом закрепленном комментарии. А в этом видео я разыграю другие 100 грин старого образца и отправлю победителю. Просто будьте подписчиком моего канала, поставьте лайк этому видео, оставьте здесь комментарий или вопрос. Как только на канале будет 35 тысяч подписчиков, я разыграю эти банкноты среди тех, кто ставил комментарий. Все просто. А если вы досмотрели до этого момента, начинайте свой комментарий с фразы «Фартовый коллекционер» или «Бабки в шапку». Вот такой флешмоб. До встречи в новом видео, друзья. Всем пока!